Всем привет, дорогие друзья, с вами фрумикс и Сегодня будем играть в Засланца. Это то же самое, что и... Как его зовут-то? Это то же самое, что и Amon только в более улучшенной версии. Так, играть... 40 кубков, а у меня сколько? У меня тут мало экипаж. Шериф. Здесь это то же самое, что Монкас, но тут больше ролей. Тут засланец это маньяк. Тут есть экипаж. Шериф, агент, инженер, шут, уборщик, детектив, шпион, доктор, огневик, про пророкс. Смотрите, заклинатель, дьявол, страж миллион, меняльщик, хакер, слесарь, авантюрист, фантом, насильщик, блюст-титель. Вспышка, Мэр, ведьмы Ветеран, Притворщик, Выживший, Наблюдатель, Охотник за Головами, Зверолов и Повелитель Времени. Это все роли, которые могут тебе выпасть. А также ты можешь участвовать здесь в разных... Я игр. все карты уже перепробовал, только на этой карте есть люди. Все просто... О, привет. Блин, там русские, русские люди. Просто последние две три игры, там были боты. Вы шериф, хорошо? А первые три игры там всегда были боты, потому что нам типа нам, мне надо было развиться, все такое. Но где-то с 30 этими уже появляются обычные, нормальные люди. Там из России всех. Привет. Блин, такие классные люди, я не могу. Они свет вырубили. Ужасные люди. И они ничего не говорят, странно. Котина, мразь, урод, офигел. Вот. Ну как вы тупые? Это. Если вас устранили, вы можете продолжить выполнять. У меня задание в этом состоянии. Серьезно. <свист> <свист> Блин. Как жалко то, что я вас не слышу. Я не слышу этих, которые голосуют. Они а разговаривают о чем-то, но я это не слышу. Ребята. Мне или кажется, или громкость чуть, -чуть надо чуть-чуть потише сделать. Должим играть. Давайте, ну голосу убить этого розового. Это не розовый был. Давайте, давайте, ребята. Все заски. скипы, серьезно. Серьезно. Так, я призрак, но я могу проходить сквозь стены. Да. И могу выполнять задания. Ну, это и класс. Выключили свет, да? Или нет? Так. Да, свет выключили. И я не вижу, что... Угу. Теперь мы... Нет, мы убивать не можем. Точнее, я не могу. Потому что мертвец. Было прикольно, если бы я был мертвый. я бы мог, как маньяк, ходить. Мог становиться маньяком и призраком. Но от меня можно было избавиться. Потом когда-нибудь. Смотрите, какая крыса. Работай. Так, мы дальше идем выполнять задание. Освещение крякнули. Ну мне, а мне пофиг, а мне пофиг. Я ненавижу розового, а Он взял меня убил. Вот зачем? Нельзя же меня убивать. Ля-ля-ля, мы идем, мы идем. Ля-ля-ля. Ой, мы должны в нижний идти. Ла-ла-ла, мы идем, мы идем. И все, Так, теперь. В навигацию. Блин, у меня-то горло болит, я не знаю. В люк прыгнул. А люди слепые. Ой, это надолго. А нет. Если люди не догадаются, то что это розовый, я, я как бы все понимаю, но... У меня были подозрения на кутачевое, но я забыл, как его зовут уже. Серьезно его убили, зеленый, бедный. Мне кажется, или скотина. Да, оранжевый, розовый. Твари такие... Нам деле спать И чем Все, я выполнил все задания, можем. То. Я что-то сейчас понять не могу. Корабль взорвется, ребята. Чинить беги, идиот. Почему такие балбесы играют? Ну все, как бы, как бы. общила теле да неужели ну розовый Офиса. розовый Ой, белый розовый оранжевый Тут есть пророк. Нет. Доложить это просто. Так, а кто у нас пророк? Я не вижу пророка. Ну. Но... какой белый ребята вы тупые я просто в афиге А, это говно. Говно просто постельное. Говно такое. Я не могу. Как я делаю? Приветик. Шериф. Шут есть. Агент. Пророк. Шериф. Экипаж. Угу. <связь> И кто у нас? Пророк, мне интересно. Кто такой козёл, который подставит нас сто процентов? Нет, зеленый нет. Нет, иди нафиг, зеленый. Или оранжевого. Угу. Угу. <посква> кто? Кто красный? Если хотите, скипнуть, что я пророк, я могу его проверить. Так проверь. Мне нравится эта игра, я теперь буду играть и снимать. Но если вы хотите, то я сниму потом еще. Но надо в Телеграм заходить. Ой. Ить, ить, ить. Ить. Так, теперь у меня есть два убийства, но что мне это дает? Если я один раз кого-то убью неправильно, я умру. Что случилось? Хорошо, За кого голосуем? Блин, мне кажется, это не попал. Хотя. Белый красава. Белый топ. Отстанет от меня. Это может быть желтый, он бегает? Странно. Зеленый. Да, да, да. Желтый тоже за мной гнался. Ну, Но... не знаю. Не... не знаю. Я не видел, чтобы желтый выполнял хоть одно задание. Это не он. А кто? Шут? Я ненавижу тута. чтоб не знаю, что и... дорога переехала. Ну зачем этот шут? Кто его придумал? Была убийца, Россия, Казахстан. Ну как Жизнь прекрасна. Ну ужасно. Так. Все я замучен, можем... Есть доктор, пророк... Шута нет, я... Е... Это класс, это Мы я идиот. Кто? кто кто? кто я я только хотел на кнопку нажать я кто за скип. Кто заски был? Я, я М -м, не знаю. Так а где кнопка? У меня кнопки нет. <голубой> я не за глубоко. А, <голубое> Давайте кто увидит то, кого мы не выкидываем. А, а кто нажмет просто так кнопку, кого мы выкидываем? Да-да, прекрасная идея. Красный, чтоб тебя током переехало. Ребята, я кнопка, я могу убить. Да Вы сможете продолжать уничтожить космический корабль, чтобы помочь союзникам победить. Король тебя! По завершении отчета... О... Вы можете помешать членам экипажа выполнить... Убить пару членов экипажа или замаскироваться под члена экипажа, чтобы заслужить доверие остальных. Это опять это как-то Да, ем, прощай. Да, что? Ты ты что ли? Это что? Нет кнопки отслеживания, расположенные в отдельных перекрестках, и выследить членов экипажа. Не как есть медик, не Я... Я... Я друг. Let's see. Так, будем помогать своему. Есть. А ты посмотри, And, uh... Ну и кто? Ой, ребята, какие-то чуть-чуть тупенькие. Я не знаю, кто предатель кто видел то, кого мы не выкидываем а... а кто просто так нажал на кнопку, кого мы выкидываем на мау. А где вот <individual> Ну да. Вот как Да-да, это фиолетовый. Так, пойду посмотрю, где-то моё здание. Синевый. <свес> <Тут дверь> это. <свес> это я. Это я. Мои хорошие. Зелёный, не надо меня, пожалуйста, убивать. Привет, желтый. Увидел, да? Все классно, правда? Is that Ну, ну, ну, давайте, я хочу посмотреть, кого выкинете, надеюсь, вы выкинете. Да, но они тебя не слышат, они тебя не слышат. Это нет, нет, это не он. Нет, не он. Они тебя не слышат, человек. Мы мертвы. Они сами решат. Я не предатель. Он оправдывается. Я не предатель. Он оправдывается. Ты прыгнул. Ок. А, а, а, а. Сейчас я включу диверсию, и все, и мой человечек победит вас. Ну, и... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Закрываем все двери. Закрываем все двери. Мой мимиш набегает человечек на из строя. Во время этого срочного задания члены экипажа не как могут рассматривать свои задачи. Вы можете помешать членам экипажа выполнять задания, убить пару членов экипажа или замаскироваться под члена экипажа, чтобы заслужить доверие остальных. Нет, не убивай! Фу, не убивай, молодец. оранжевый, а фиолетовый не знаю кто ты, но не Зачем идиот? Опа, идиот. Такой тупой я не могу. Зачем? Зачем он убил, когда много людей было? Это фиолетовый. Меня... Что что это фиолетовый. Такой тупой фиолетовый я не могу. Ну понятно, короче. Фиолетовый такой дебил, не могу с него, блин, почему такие. Нормально, короче, все ок, все топ. Шериф, конечно, роль шериф у меня. играть еще раз погнали последний раз Нет, страдали, погнали экипаж Экипаж, экипаж, экипаж, экипаж, ля, -ля, -ля, -ля, ля Пророк засланец экипаж, понятно. О, Украина, привет. Как дела у вас? Ладно, люди... Так. Мне нравится, за мной розовый бежит. Розовый, пошел вон. Я не хочу всю игру потом мертвым быть. Пошел вон розовый. Розовый все будет ходить за мной убийца, маньяк. Понял, розовый. Да розовый за мной бегает. Куда я не иду, он за мной бегает. Он маньяк, сто процентов, я уверен. Мы идем. Розовый, ты мне не нравишься, мне ничего. Розовый а вопрос, зачем? Розовый за мной всю игру бегает. За мной розовый всю игру уходит, и он не дает мне выполнить ни одно задание. он... Это розовый. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Восня, восня. А восня ты да, да, да, да, да. Ну кто еще не проголосовал? Желтый. А, вот зачем розовый это сделал? Ну ладно. Ок. Розовый просто немного тупой, как идиот. Идти пойдем, мы будем с тобой вместе ходить. Если я умру, знаете, я был с ним. Опа, у меня есть фонарик. У меня есть фонарик за мной, наверное, нет. Мной, ты, ёба, я, я с тобой. Если мы умрем, умрем вместе. Красный, Красный если ты, мы умрем, ты не виноват. Не Ладно, не я не шучу. Кажется, взять, Ох, так, идем. Мне надо задание выполнить. Так, пойдем. Смотри, мы запомнили, розовый спуск поднимался вверх, если внизу сейчас кого-то убили, не понял. Зачем? Зачем? А зачем? Ро розовый или какой-то там, зачем нажал? Давайте пропуск... пропустим. Просто пропустим. Я не понимаю, зачем он нажал, нажал кнопку. Просто пропустите. Зеленый голосуй уже. Буду Нет, И это задание, задание, кто выполнять будет, ты или я, или мы. Представляем. А, желтый Ты офигел что ли? Наглая рожа. Розовый наглый. Так, голубой, пойдем со мной. Розовый наглый. розовый. Желтый наглая рожа. Хотел меня выкинуть, офигевший. Нам надо в электричество не мне надо в электричество Ой, как тут пройти вот что он стоит мне не нравится то что он стоит мне так упа первая первая попалась вторая попалась третья попалась все все ок не мне не надо еще выполнить не задание не выполнить Верхняя мо... мощный двигатель. Ребята, зачем? Зачем? Зачем? Давайте будем выкидывать тех людей, кто нажимает. Да, ладно, давайте пропустим. Давайте пропустим. Ладно, я против, голосую против. О, не зря бегал так пойдем правильно хорошо что я за него проголосовала то бы сейчас было бы ничья верхнему фигурируйте мощность двигателя где двигатели они сверху это двигатель это двигатель нет это не двигатель или это двигатель верхний. Опа. Так, что за дебилизм? Идти. Все, задание выполнено. Теперь мне надо идти в нижний. В нижний, голубой. Голубой. Пойдем в нижний. А сейчас все задания выполним и мы узнаем, кто был убийцей. Все, кто-нибудь выполняйте уже задания, последние остались. Осталось буквально одно задание у некоторых. Синий, сини. Погнали. Э, можно бегать э, за другим Например, за так. Вот они, все, Готово, я сделал Одно задание, ребята, кто-нибудь, быстренько. У кого задание осталось? Выбываем задание. Красный, задание, Красный задание сделал? -за. Ничего не пишет он. какой он странный. Красный, ты сделал Выполни... Боже, это красный был, это был красный, он с нами всю игру бегал, но это был красный, чего? Он под конец игры просто прыгнул в люк, я даже не мог подумать, что это он был, красный и белый, но белый я так и думал, он какой-то странный был. Ладно, на этом будем заканчивать, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в мой телеграм, заходите в описание под каждым видео, качайте мод, всем удачи и всем пока.